Всем привет! Сейчас я вам покажу, как производить монтаж заснятого вами видеоролика или видео, которое вы произвели с экрана своего монитора через программу Faststone Capture. В этой программе можно делать очень простой монтаж, добавлять разные эффекты, а также вырезать те моменты, которые вам не понравились. Все очень просто. Запускаем через ярлык программу. Вот она запустилась. Нажимаем на изображение кинопленки, Появляется вот такое окно. И здесь нажимаем «Правка». Далее выбираем наш видеофайл, с которым будем работать. Я выберу заранее отснятый ролик на одну минуту 8 секунд. Это спецпредложение по каталогу «Джафры». Ссылка на этот каталог будет в описании под видео. Можете посмотреть. Выходит вот такое окно редактирования видео. Выбираем исходный размер, который есть. И жмем ОК. Все, наш ролик вот этот отснятый. Вот если я нажму вот кнопка Play. Начинается воспроизведение ролика. Пауза. Смотрите, какие здесь есть горячие клавиши. На файл, если нажимаем при открытии Ctrl-O, это открыть файл, сохранить как Ctrl-S, открыть папку с файлом W, свойство I и закрыть программу Alt-X. Далее вкладка Правка. Чтобы добавить рисунок, текст, линии и так далее, кнопка D на английской раскладке. Эффект масштаба Z, переход масштаба, здесь можно выбрать быстрый, средний, медленный, вырезать ненужное видео X, воспроизведение, можете нажимать не вот на эту кнопку play, а просто на пробел, space, и будет воспроизведение. Если вам нужно поставить на паузу, тоже space нажимаете, stop это control and, шаг назад, control и левое, стрелка на клавиатуре шаг вперед control и стрелка вправо эти шаги назад вперед нужны для того чтобы поймать точный момент с которого вы хотите вырезать фрагмент дальше сервис сохранить кадр файл файл ну вот как фотография alt -S, и копировать кадр в буфер обмена control c чтобы вставить его каком-нибудь другом месте видеоролика, если вам надо. Так, начинаем непосредственно сам монтаж. Допустим, мне нужно вырезать момент вот это вот перелистывание. Вот с 24 секунды. Вот отсюда. Я навожу мышь вот к этому треугольнику и нажимаю левой кнопкой мыши теперь нажимаю вырезать появляется окно как какой промежуток я хочу с этого момента вырезать здесь по умолчанию стоит 5 секунд я допустим хочу вырезать вот я могу посчитать вот здесь 30 40 это 10 секунд Одиннадцать, 12, 13, 14, 15, 16 секунд. Хочу я вырезать. Ставлю 16 секунд. Также можно сделать в обратном порядке. То есть назад. Вот, вот здесь вот эту часть вырезать на 16 секунд. В общем, вы поняли. Ставите время, которое вам надо вырезать. И нажимаете ОК. Все. Программа показывает, что вот эта часть будет вырезана после сохранения файла также вы можете вручную подвинуть левой кнопкой мыши нажимаете и двигаете этот участок я думаю понятно далее допустим на 10 секундах вот тут сейчас тоже ставлю метку хочу чтобы здесь появилась какая-нибудь картинка, рисунок там. Я нажимаю вот на эту вкладку и слева есть менюшка. Смотрите, что здесь есть. Стрелочка это вот указатель мыши. Буква А это мы можем добавить текст. Чтобы текст добавить, появляется вот такое перекрестие. Делаем мышкой. Какой вам размер нужен? Появляется вот такое окно. Здесь менюшка. Можно сделать вот букву Б. Жирный шрифт, наклонный, подчеркнутый, посередине. Выравнивание слева, справа. Здесь цвет. Шрифта можно выбрать сам шрифт. Можно выбрать какого размера будет шрифт. Внизу, вот он, здесь фон. Сейчас у нас фон, цвет фона вот такого, бледно-желтого или бежевого цвета. Его тоже можно поменять, если сюда нажмете. Можно рамку убрать, это вот это обрамление. Сейчас рамка 1 стоит. Можно ее сделать больше. Вот видите, она становится больше. Скруглить углы можно можно их если нажать они будут прямые шаг строк тоже выбирается непрозрачность тоже выбирается это вот, допустим вот так смотрите я переношу сюда и непрозрачность вот ползунок вот этот вот делаю видите то есть можно выбрать какая прозрачность вам вообще нужна или нет есть тень вот вы ее сейчас видите здесь вот она маленькая если мы сюда нажимаем тень исчезает эффект тени и также можно нажимаем на звездочку и выбираем параметры тени глубина по горизонтали по вертикали размытие ее затемнение ну тут все понятно Так, теперь пишем сам текст Два раза щелкаем. Вот так если сделать, мы можем перемещать. Если нам нужно что-то написать в этом прямоугольнике, щелкаем два раза мышкой. И пишем. Привет, регистрируйся в компанию BIC. Можно вот так выделить. Сделать крупнее. Выровнять, например, посередине. Привет, регистрируйся в компанию BIC. Ну вот так я оставлю. Теперь следующая вкладка. Вот. вот это вот. Например, я хочу сделать какие-то пункты пронумеровать. Нажал сюда и левой клавишей мыши нажимаю в том месте где мне нужно. Нажимаю видите? Появилась цифра 1 в кружочке. Его можно увеличивать, можно уменьшать, как хотите. И вот здесь, вот снизу, опять же, менюшка. Номер можно поменять. Вот здесь номер один. Здесь вот ну, номер два делается. Если вы еще раз нажимаете номер три. То есть сюда можно текст добавлять. Вы поняли, в общем. Если вам нужно номер поменять, здесь вот пишите, например, номер десять у вас номер десятый стал вот видите как далее стрелки нажимаете на стрелку можно просто линия если у вас стрелка значит вот здесь вот выбираете вот то что вам нужно толщину выбираете цвет выбираете опять же прозрачность непрозрачность тень не тень все как обычно и берете мышкой рисуете куда вы хотите стрелку направить вот например вот так вот вот еще стрелка можете вот такую линию сделать вот так все получается Дальше карандаш можете нажать, выбрать цвет и писать здесь что-нибудь. и с тенью запись идет тоже цвет выбираете, но все стандартно. Здесь понятно. Прямоугольники там окружности, овалы рисуете. Подсветка прямоугольником. Тут подсветка линий. Все это ясно, понятно. Теперь вам нужно, например... А, так, вот мы сюда добавили эти эффекты. После этого нажимаем, чтобы сохранить все вот здесь. вот Жмем ОК. Нажали. Все это будет у нас вот здесь появляться. В этом промежутке. Зеленым обозначенным. Далее, например, я хочу, чтобы вот здесь на 45 секунде была вставлена картинка. Нажимаю сюда. То есть вот здесь я хочу, чтобы у меня появилась картинка. Я также жму на рисунок. Теперь в левой менюшке нажимаю вот здесь на картинку. И добавляю логотип, вот, например, Инстаграма. После нажатия картинка еще не появилась, но появилось вот это перекрестие. И у нас программа спрашивает, куда добавить картинку. Для этого мышкой берем, например, вот здесь я хочу, чтобы картинка была. Нажимаем левую клавишу мыши, вот так вот я растягиваю. И картинка появляется. После этого я могу регулировать размер. Вот, например, вот так. Также могу сделать тень, или убрать ее, выбрать эффект тени, прозрачность. Вот, например, хочу, чтобы вот так вот, таким образом прозрачность была добавлена. И нажимаю ОК. Все. Здесь появится картинка на 45 секунде. Далее есть хороший эффект. Это увеличение, либо уменьшение во время воспроизведения масштаба. Хочу, чтобы вот на 50 секунде ставим метку здесь. Да, не забывайте, что вы можете метки ставить, если точно хотите попасть прямо туда, откуда вам нужно сделать эффект. Это вот воспроизведение нажимаете, чтобы вспомнить. Вот шаг вперед. Ctrl и стрелка на клавиатуре вправо либо влево. Смотрите. Я нажимаю сейчас на клавиатуре клавишу Ctrl и стрелку вправо. Видели, вот здесь вот смещение произошло небольшое, то есть можно, вот еще раз посмотрите, Ctrl и стрелка вправо на клавиатуре. Вот, то есть до доли секунд там можно все это выбирать. Все, дальше я нажимаю масштаб. Сейчас у нас 100% масштаб вот идет, а нам нужно сделать эффект увеличения. Здесь нажимаете и выбираете, например, 300. И хотите какую-то конкретную область. Здесь вот можете двигать прямоугольник вот этот. Я вот хочу, чтобы увеличение произошло на названии компании Jafra. Тоже вот так можно регулировать. Как вы хотите двигать. Ну, вот так вот я сделаю. На 450. И жмете ОК. Вот так будет увеличено. Чтобы посмотреть, что произошло, вот нажимаете вот сюда куда-нибудь и нажимаем Play. Вот, видите, увеличение какое произошло. И обратно. Время также можно регулировать. Это я в самом начале видео вам показывал, где это делается. После того, как вы все эффекты сделали, нужно сохранить фильм. Вот это вот у нас будет вырезанное, то есть у нас э, сам ролик на минуту 8 секунд, а будет на где-то секунд 15 меньше. Теперь сохраняем то, что мы сотворили. Жмем кнопку ⁇ Сохранить как ⁇ Называем файл свой как-нибудь. 555 назову. Указываем папку, либо на рабочий стол сохраняем. Я на рабочий стол сохраню. Выбираем качество видео. Хорошее, лучшее, ну и лучшее. Ну выбирайте, ну и лучшее. И жмем ⁇ Сохранить ⁇ Пошел процесс сохранения. Таймер сообщает нам, сколько времени остается до обработки. Вот обработка завершена. Видите, появилась информация. Окошко. То, что видео сохранено. Размер файла почти 6 мегабайт. Ну и давайте сразу воспроизведем, посмотрим, что получилось. Нажимаем ОК. Вот появилось то, что мы делали, монтировали. Также файл вырезанный, смотрите, 52 секунды всего. Было минута с чем-то. Вот появился полупрозрачный значок и увеличение эффект. Вот такая простая программа Fast Tone Capture. Пожалуйста, пользуйтесь. Если будут какие-то вопросы, пишите их в описании под видео, в комментариях. На этом все. Благодарю вас за внимание. Всем пока.